Люк. Сгоняй за хлебом. Привет, с вами Велсаком, ровно год назад, а если быть точно, в марте 2021 я вам рассказывал о... А, все на одном... Хотел на одном дыхании. Сбился и, и все. Вот эта маска, в ней дышать абсолютно невозможно. А как вы знаете, в некоторых местах все еще требуют именно вот такого типа маски, потому что они действительно защищают. Год назад я рассказывал вам о замечательной маске LG. Она вот здесь у меня есть, и это Pure Care, которая имеет активный воздухонагнетатель, в простонародье именуемый вентилятор, а также хепофильтры и прочие радости. LG обновила эту маску, и с одной стороны, вроде как сейчас маски носить не надо, а с другой, эта маска меня очень сильно выручала год назад и обновленную версию я уже тестировал, она спасает меня и сейчас. Как, почему, зачем, что изменилось? Спойлер, появился Bluetooth, а также активный микрофон и динамик. Сейчас об этом всем расскажу. Поехали. Смотрите, эта маска весит 124 грамма, но у нее было несколько объективных проблем. Например, вы меня сейчас очень хреново слышите. Почему? Потому что, ну, объективно в ней говорить не очень удобно. И сегодня мы с вами будем смотреть на как раз вторую версию. Зашлите мне эту масочку замечательную. Вот такая коробка. И что мы здесь видим? Во-первых, это Pure Care, И здесь написано, что это Wearable Air Purifier, а значит носимый очиститель воздуха. Ничего себе. А кроме всего прочего, вот здесь Написано Wear your confidence, что переводится как носи свою уверенность. И вы знаете, интересная штука. Вы скажете, Валя, ну подожди, вот подожди. Ты только что сказал, что маски носить не обязательно. Окей, ее можно было носить в самолете. Куда мы сейчас полетим? Объективно, да? Зачем эта маска нужна? Зачем ты рассказываешь нам, ребята? Сейчас, апрель на дворе, поднимите руку, у кого глазки слезятся, из носа течет, а это все значит что? Это значит пыльца это мерзкое полетело, и сезон аллергии открыт. Лично я, ну не то чтобы умираю, но состояние максимально хреновое, вы знаете. Понятное дело, что все мы уже запаслись антигистаминными средствами, которые из года в год обещают нам отсутствие седативного эффекта, а оно что? Оно присутствует, и чем больше ты этих таблетосов пьешь, тем больше тебе хочется спать. Тем более хреново ты себя чувствуешь чувствуешь, и вы не поверите. Серьезно. Я бы вам не втирал, если бы сам не пользовался. Вот такие штуки спасают очень хорошо, когда вы идете гулять, когда вы идете куда-нибудь в парк, когда вы, в принципе, передвигаетесь по улице. Нужно что? Правильно, еще очки надеть, какие-нибудь солнечные, обычные, солнцезащитные, чтобы пыльца это еще в глаза не летело. Это не стопроцентная защита, понятное дело, но это серьезно спасает. Вот я вам ответственно заявляю. Но скажите скажете, Валя, кто ты такой? Тебе доверия нету. Я, кстати, абсолютно не обижаюсь и скажу вам так. институты иммунологии провел исследование и рекомендуют эти маски для комплексной терапии больных, вот эти все аллергии, а также острых проявлений и прочее, прочее. А это уже, знаете, не хухры-мухры, это не маркетинговые приколы, а реально рабочий продукт. И мне, как аллергику, действительно становится лучше. Это на самом деле очень круто. Я почитал отзывы, причем я полез не на наш сайт, а на Global, и там чуваки из какого-нибудь Гонконга пишут, спасибо, ребята, из LG, мы от этого смогу, уже, блин, сдохнем скоро. Эти запахи на улице. Почему у нас в Китае такие штуки не придумали? И ты реально задаешься вопросом, а ведь кроме LG ничего подобного на рынке, ну прям в массовом понятии нету. И даже удивительно, что какие-то китайские бренды не взяли это прям на вооружение. На коробочке, кстати, написано, что это эко-френдли, а это мы любим. Смотрите, упаковано с любовью к экологии. Это, это хорошо. Сама маска. Сразу скажу, что она стала легче. И это черная версия, ребята. Вы понимаете? Что была белая версия. А теперь есть черная. Но вы скажете, а если я хочу белую? То Белая тоже есть, камон. Теперь ты выбираешь белое и черная. И это классно, потому что под разные задачи. Белая такая более на медицинскую похожая. это подходит под любые другие задачи. Но она не такая прямо жутко черная. И главное, что она все еще матовая. На ней не остается отпечатков пальцев. Это замечательно. Второй момент. У нас с вами вообще в принципе ребята из LG доработали вот все вопросы, которые у меня были к первой маске. И здесь стало хорошо. Понятно дело, официальная российская история гарантийный талон, всякие вещи, все это продается. Вы спросите, а сейчас-то как? А сейчас все нормально? Продается. Дальше у нас сменные всякие фильтрики в комплекте. Стропа, которая годится для того, чтобы носить это все на затылке не париться. Очень приятный, прям реально крутой из эко-кожи чехол, потому что в первой версии, вы спросите, как? Было вот так. В принципе, тоже годно, но... Ну, во-первых, он меньше, а во-вторых, вот этот вот он приятный на ощупь, но достаточно маркий. Здесь будет намного проще. Также у нас здесь в комплекте два хепа фильтра И это не просто HEPA-фильтра. хепа фильтра хепа h 13 и USB-C-зарядочка. Вот такая вот упаковочка, больше ничего нету. Спасибо ребятам из В отличие от первой версии, здесь у нас теперь все, видите, на магнитах. То есть не надо ничего никуда втыкать и так далее. Магнитик прицепил и все работает. А вот здесь у нас есть вкладыши, которые также надо достаточно часто менять. Там аж 30 штук. Welcome. Короче, по уму сначала надеваешь эту штуку, потом закрываешь ее вот этой. Вот так вот будет. Теперь ты дышишь соответственно плотно, красиво, через фильтр. Ты не только получаешь воздух как надо, но еще и не выдыхаешь всякую мерзость обратно. Ну и собственно сами фильтры. Здесь все достаточно просто. Они максимально понятные, квадратные. Ты их вот так берешь и сбоку открываешь специальное отверстие, загоняешь его туда внутрь, причем любой стороны, потому что они абсолютно идентичные. С этой стороны еще один. И тут смотрите, у нас с вами в отличие от первой версии, эти самые кулеры находятся внутри. За счет этого они не так шумят. И все прям стало лучше, приятнее. А также у нас с вами есть Bluetooth теперь, для того, чтобы анализировать, как, что, куда, зачем. Вы скажете, Валя, ты так складно звонишь, вот это все рассказываешь, а что так уверен? А я вам скажу, во-первых, я пользовался первой версией, как я и говорил, а во-вторых, черную-то мы с вами распаковали, но правильно, у меня есть еще белая, которую я как раз использовал, наверное, месяц до этого, чтобы просто понять, как, что, куда, зачем. И сейчас вам расскажу, в чем прикол. К вопросу о всяких средствах, которые помогают переживать эти вот э, сложные сезоны, аллергии, отопительные и так далее. Вот тебе мойка, максимально простая, смотри. Здесь у нас барабанка, который надо менять, его помыл и дальше поехал. Вот так все выглядит. И вы скажете, ну мы это все видели, да. Ну, во-первых, это работает тихо, что меня сразу порадовало. Во-вторых, вот тут вот крутая фишка. Вы можете воду заливать тупо сверху. Ничего там не надо никуда носить. Взяли баклажку. Ну так вот туда буль-буль-буль-буль-буль залили. Самый кайф в том, что он даже понял, он говорит, Валя, вода появилась, работаем. Вот, смотри, начал гудеть. Что было совсем хорошо, когда ты льешь воду, он пищит, если бак наполнился. Работает в нескольких режимах, есть ночной приятный, есть даже подсветочка, прикинь, ты можешь включить то, чтобы тебе красиво горело. В общем, это вот подход, который меня, конечно, очень радует у ребят из LG, потому что, ну вот, вот типа, же продукт, пользуйся, радуйся. Вот такой небольшой штуки хватит на 23 квадратных метра. Есть еще функция ионизации, здесь отдельная кнопка для этого. Ну и, собственно, достаточно экономично расходует и воду, Электричество, что важно. У меня разные мойки были, и большие, маленькие, и средние такие секии. Реально не стыдно выглядит и работает. Но что вам было совсем хорошо, ссылочку оставлю в описании. Значит, смотрите, вот сейчас маска надета у меня на лице, и вы можете меня достаточно хреново слышать. Я понимаю. Именно поэтому сюда встроили микрофон и динамик. Ты просто один раз нажимаешь на кнопочку: активировался. Динамик. И ты теперь говоришь как Дарт Вейда. Очень жалко, что в приложении нельзя настроить э, голос какой-нибудь, чтобы ты делал так. Я твой отец, говоришь всем на улице и как бы да. Слушай, но на самом деле рабочая схема. Мне очень нравится вот этот механизированный голос. Ты чувствуешь себя реально как будто из фильма э, будущего. Более того, здесь есть датчик дыхания, который подстраивает работу вентиляторов под то, как ты дышишь. Сейчас я дышу не очень сильно, поэтому, собственно, он так аккуратно мне значит, накачивает воздух. Но если я куда-нибудь побегу, то он начнет делать это интенсивнее, чтобы, соответственно, я получал достаточно кислорода. Офигительно! Это еще и освежает лицо. То есть даже если не хочешь никакого эффекта, знаешь, вот этого очищения, ты просто надеваешь и такой... Дуй! И она реально тебя освежает. Блин, офигительно! Вы просто не представляете, насколько это новое прикольное чувство. То есть все эти маски, они ужасные, в них неудобно дышать. А здесь ты кайфуешь. Очень удобная, кстати, стропа. Она настраивается, особо на уши не давит. Но если хочешь, дополнительно еще точку опоры и вообще никаких страданий. Фантастика. Да, давай для понимания. То есть Сейчас я говорю через динамик. И теперь я говорю без динамика. Конечно, так тоже можно вообще базара ноль, но слышать вас будет чуть хуже. Ты понимаешь, что наступило будущее, когда при первом включении своей маски и подключении по Bluetooth к своему смартфону ты получаешь сообщение об обновлении прошивки. Тут даже написано, что изменилось. К питанию подключил, готов. Это займет 3 минуты. Маску обновил. Знаешь, три минуты ждешь? Маску обновил, красавчик. The product has been updated Собственно, в чем прикол, в приложении вы можете включать и выключать микрофон, это просто Вы можете включать и выключать режимы работы, на самом деле есть три, и в том числе Auto Ну и конечно же, вы можете смотреть, какое количество литров воздуха вы прокачали через маску И включать выключать отсюда, то есть смотри, как это происходит, ты надел такой кнопочку нажал Включил, такой режим работы, авто Ага, вот пускай в авто работает можно еще турбо сандалить. Турбо это когда ты хочешь прямо вот продышаться, да? Либо такой, угу". средний маленький авто. Можно тихий сделать, тогда она будет работать еле-еле. Ну и собственно уровень микрофона также можно по-разному абсолютно делать. То есть сейчас я говорю громко. Могу говорить чуть тише, могу говорить совсем тихо, могу выключить микрофон, понимаешь? Плюс вот на троечку прям получается такой, <laughs> говоришь громче, чем в жизни. Если хочешь, чтобы тебя услышали. Это ли несчастье? Ну и собственно самое кайфовое то, что вы здесь видите степень износа тех самых фильтров, то есть вам ä, приложение подскажет, когда их нужно менять, чтобы вы вообще не парились. Но На самом деле самый рабочий вариант это все-таки авто, потому что он тебе позволяет э, без проблем не париться вообще по поводу того, как это все работает. Смотрите, здесь 1000 мАч батарейка и заявлено время работы от 4 до 8 часов, в зависимости дела, от э, мощности и скорости работы. По моему опыту на день хватает за глаза, ну, потому что ты вышел на улицу, там не за час прошел. Маску надел, все. Еще куда-то сходил. Ну, короче, не знаю, в течение дня у меня там получается ну, час-два на улице, например, да. Соответственно, вообще вопросов нет. Если вы летите в каком-нибудь там самолете, опять же, вы поставили авторежим, где-то дышите не очень быстро, бла-бла-бла, те же 8 часов, в принципе, более чем достаточно. Надо, подзарядил, дальше поехал. USB-C, понятное дело. Более того, поскольку тут есть датчик, который все это улавливает, вы также можете получить статистику по тому, как вы дышите, какое количество вдохов вы делаете, какое количество, еще раз, воздуха прошло и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, это действительно... Ну, полезная в том числе информация, которая может быть полезной, в том числе, если вы боретесь там с мы еще с какими-то вопросами, почему нет. Вот такой, друзья мои кайфовый гаджет. Если вы спросите мое мнение, мне вот это черное больше нравится, я буду теперь в ней гонять. Вот этот стикер, кстати, с упоминанием, что куда можно удалить, чтобы все, наша распаковка завершилась. Но в целом и это такая более классическое выглядящие, и первый вполне еще можно пользоваться, и люди-аллергики меня более чем поймут. Медикаменты, это все замечательно, но во-первых, под конец вот этого сезона аллергии у меня лично уже не такой эффект, и это грустно. Во-вторых, всякий раз, когда можно не использовать таблетки, Лучше так и делать. Поэтому мне на самом деле прям очень зашел этот продукт. Это моя прям персональная история. Очень здорово, что современные гаджеты, они не только про вот эти смартфоны и прочее, но еще и вот про такие вещи. И даже подключение по Bluetooth, а вы помните, что у первой версии был Wi-Fi, там все было сложнее. Здесь прям вот в тему, понимаешь, вот в тему. Просто все как надо. Молодцы. Чуть не забыл самое важное рассказать. Вот эта стропа, она позволяет действительно долго носить маску. Она но мне не очень нравится, потому что не очень удобно надевать. Но тем не менее, ты зато вот так вот ее разместил, и у тебя вообще уши не топырятся, полный кайф. То есть, в долгую прям кайф. Но, смотрите, мне даже комфортно носить и обычно на ушах, при том, что они немножко начинают вот так вот топыриться, Абсолютно приятный вот этот материал И никаких страданий от того, что ты долго носишь маску Нет, уже даже обычную марлевую Я ношу через час, уже хочется ее прямо Содрать с себя. Здесь же кайф в другом Ты через какое-то время просто перестаешь забывать Что у тебя какая-то маска надета И это ее главное величие И самый кайф вот в этой обновленной версии То, что несмотря на то, что здесь увеличили батарею Здесь теперь микрофон, динамик л -л -л -л, Она стала легче Она весит там что-то 94 грамма То есть она прилично потеряла вес И вот это прям крутое достижение ну и вообще она стала миниатюрней, и, и вот это прям кайф. Единственное, что вы можете сказать дорого. Я даже не скажу вам, сколько прямо сейчас это стоит. Чекайте, опять же, по ссылке в описании, потому что цена, понятное дело, меняется. Но вы знаете, ну, ну, ну как сказать, ну дорого, понятно дело, если сравниваю с чем-то. И когда речь заходит о здоровье, ну есть смысл потратиться. Если тебе там 30+, ну не купи ты какую-нибудь очередную хрень, купи реально полезный гаджет. И серьезно говорю, полезный, блин, гаджет. Я даже больше того скажу, я уж не знаю, связано или не связано, здесь я не буду ничего говорить, могу ошибаться. Но я поюзал какое-то время, и вот сейчас уже началась у меня аллергия. И как будто она не так сильно меня мучает, как это обычно, блин, бывает. Знаете, вот первые эти дни, когда у тебя сразу глаза вот такие красные, и все, нахрен. То есть, как будто организм как-то имеет иммунитет, какой-то запас прочности, черт возьми. Не знаю. В любом случае, с ней дышится лучше. И это продукт, который можно носить. Вот такая вот история. Пишите в комментариях, что вы о всем этом думаете. Ну, кроме того, что дорого, мы только что это обсудили. Ставьте лайк, если было интересно, любопытно. Вот такие гаджеты тоже бывают. И, как обычно, совсем скоро увидимся, так что надолго не прощаюсь. Пока.